Всем здравия как я и обещал это видео у нас будет о пенсиях Итак, что же мы на сегодня в россиянской федерации имеем по пенсии но ну, у нас есть два основных закона в общем-то от которых должно все как бы отталкиваться это номер 166 федеральный закон государственного пенсионного обеспечения Российской Федерации и номер 167 об обязательном пенсионном страховании вот. Ну тут больше как все это происходит права и обязанности в общем-то даются понятия, раскрываются терминов вот. это то, что вам нужно знать если вы вот решили в виртуальном поле Российской Федерации действовать то вот эти два закона вам нужно знать. Но пенсия у вас будет рассчитываться. Здесь вам просто говорят, вот есть закон об обязательном да, пенсионном страховании, или вот положение о пенсии... Ну, то, что вот в Российской Федерации есть пенсии. Понимаете? Вот эти законы просто говорят, что вот есть пенсия, вот эти раскрываются определенные термины, основные понятия, и все. Далее, когда вам говорят, что у вас есть пенсия, соответственно вы спрашиваете по какому из трех законов да, вот эти два закона просто устанавливают ваше право на пенсию а там по какому из трех законов расчет пенсии то у вас был и вот мы к ним подходим к этим интересным законам это закон 173 ф.з. федеральный закон о трудовых пенсиях в российской федерации это закон 400 о страховых пенсиях и Закон 424 федеральный о накопительной пенсии. Вот три закона. 400, 424, 173. По которому у вас должен происходить по ним расчет ваших пенсий. Вот пусть вам это и укажут. Так как если ваша пенсия не была рассчитана ни по одному из этих законов, в таком случае у вас не пенсия. А социальное пособие? Это нужно, конечно же, обжаловать. Как это? Что за социальное пособие? Работали, работали и вам дали социальное пособие. Это первое. Второе. Ну, если социальное пособие, то вы вообще тогда с них не должны ни налоги платить, никакие судебные приставы не имеют права у вас все это удерживать. То есть вам это надо все выяснить. Может у кого-то уже приставы что-то там дергают, да? А, ну у вас социальное пособие. А как можно социального пособия что-то взымать, удерживать? Никак нельзя. Никак нельзя. Ибо социальное пособие это, уж, извините, совершенно другие положения и нормы права о социальных пособиях. Ну вот, то, что касается пенсий. Да, еще по пенсиям. Хочу вам сказать, что рекомендую вообще дубликат вашего дела пенсионного запросить. Пусть они вам дадут, а там посмотрите. Возможно, что у вас такое произошло, как у некоторых людей, что пенсионный фонд или где вы там находитесь, да, он заключил договор с банком, то есть там идет через кредитный договор. То есть, это вообще не пенсия, а они взяли кредит. Это вообще интересная, ну, отдельная вообще тема. Там кредитный договор, это вообще отдельная тема. Вот. Ну, в общем, вас в Россианской Федерации ждет очень много чудных открытий. Не чудесных, чудных. Ч чудес просто вам, вам лично от этого никаких. Не прибавит в кармане убавить может итак друзья это видео по пенсиям считаю завершенным всего доброго до встречи